А разве ж это был везде А разве ж эта песня не моя? И если есть на свете ложь и лесть, Бог есть, Бог есть.